Я машу руками, но не слетаю. Мне нужны крылья. А может я чего-то не понимаю? Не знаю, скажи мне. Я машу руками, но не... Дела. И мне опять родине до тебя снова то Рука в крыле, а то в крыле рука Солнце плавит, жареный асфальт Пора мигрировать на юг, на юбэкан Тут работа, деньги, все дела А на берегу нам я люблю, сказал Тебя как только встретил, дует теплый ветер Вместе целый год меня все так же прет всего на свете этот южный ветер Ну да Часто загоняюсь. Спасибо тебе за то, что ты меня на место оставишь. Я не стесняюсь своих причудливых загонов. Я не один, которым целое мудрее и бестолково. Знаешь, спасибо за то, что ты порой такая дура. Спасибо за возможность, от тебе совет разумный. Ты как и я, слегка с приведом. Посоры а наши это ерунда, так что заперена? Не понимаю, не знаю, скажи мне Раболи, а страдания, к счастью, е, yeah. без сомнения, воспоминания. Просто sure. паре оставляю слеп. На все один ответ. А от меня к тебе расстояние. Yeah. ты сейчас в другой стране yeah. в своем любимом платье. Парни постоянно липнут тебе. Но мы с тобой не знаем, что, что важнее Всего на свете. А на берегу пища, на мне люблю сказать. Я машу руками, но не взлетаю. Мне нужны крылья. А может я чего-то не понимаю. Не знаю, скажи мне. Я машу руками, но не взлетаю. Мне нужны крылья. А может я чего-то не понимаю. Не знаю, скажи мне.